Алла Борисовна Пугачева, живая легенда российской эстрады, народная артистка СССР, композитор, продюсер, эстрадный режиссер, актриса, телеведущая, которая уже много лет является самой обсуждаемой медиаперсоной во всем мире. Песни Аллы Пугачевой становились практически национальными хитами во многих странах, что позволило ей завоевать статус королевы эстрады. В репертуар Аллы Пугачевой входит 500 песен, а дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, общий тираж которых достигает 250 миллионов экземпляров. Родилась Алла Пугачева 15 апреля 1949 года в российской столице в семье фронтовиков Зинаиды Архиповны, Одеговой и Бориса Михайловича Пугачева. Родители назвали дочь в честь популярной актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. Она стала вторым ребенком в семье. Ее старший брат Геннадий умер в раннем детстве от дифтерии. Все детство будущей примадонной российской эстрады прошло в зонточном переулке на крестьянской заставе в Москве, где она росла вместе с дворовыми ребятами в условиях послевоенного времени. Музыка вошла в жизнь Аллы Борисовны еще до того, как девочка поступила в школу, в 1954 году, когда Пугачевой было всего пять лет, ее мать пригласила в гости учительницу музыки, которая обнаружила у девочки абсолютный слух и музыкальные способности. С того самого дня в будни будущие народные артистки вошли занятия на фортепиано, которые длились ежедневно по три часа в стенах столичной музыкальной школы. Упорные занятия на музыкальном инструменте принесли плоды уже через несколько месяцев. Пятилетняя Алла вышла на сцену колонного зала Дома Союзов и выступила на сборном концерте советских музыкантов. Свою будущую жизнь юная артистка не представляла без музыки, поэтому, не задумываясь, поступила в музыкальное училище Ипполитова Иванова на дирижерско хоровое отделение. Уже на втором курсе Ипполитки Будущее Примадонна» отправилась в первый гастрольный тур в составе сборной программы «Мосострады». После первых гастролей Пугачева записала песню «Робот», которая была представлена в программе «С добрым утром». Дебют Алла Борисовна сопровождался большим успехом. Ее заметили музыкальные композиторы, которые стали предлагать певица сотрудничество. На волне успеха весь 1976 год Алла Пугачева посещала музыкальные международные фестивали. Она побывала в Каннах на музыкальной ярмарке, в ГДР, где участвовала в телевизионных немецких передачах, в Чехословакии, куда ее пригласили почетные гости на фестиваль «Братиславская лира», в Польше, где выступила на концерте звезд международного фестиваля «Сапот-76». В конце 1976 года Примадонна окончательно решила начать сольную карьеру и устроилась солисткой в музконцерт. В этом же году она впервые стала лауреатом песни года 76 и участницей новогоднего концерта «Голубой огонек» с песней «Очень хорошо». Еще одной яркой страницей биографии певицы стало ее участие в политической жизни страны. После ухода с большой сцены Алла Пугачева заинтересовалась политикой. В 2005 году она вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации в качестве представителя общероссийских объединений. Примадонна также получила членство в Комиссии по вопросам социального развития, но за два года посетила всего несколько заседаний. Личная жизнь Аллы Пугачевой не менее насыщена, чем ее сольная карьера. Она всегда вызывала интересы у окружающих, которые даже после ухода звезды со сцены следят практически за каждым ее движением. Первый раз Пугачева вышла замуж в 1969 году за циркача из Литвы Миколаса Арбакаса. После регистрации брака Пугачева взяла фамилию Арбакине, но на гастролях выступала под девичьей фамилией. Плодом первой любви Примадонны стала дочь Кристина Арбакайта, которая родилась в 1971 году. Родители ожидали появления мальчика, которому уже придумали имя Станислав. Но для родившейся девочки имя было подобрано спонтанно, в честь героини детской книжки, которая случайно попалась в руки молодой маме. Спустя два года после рождения дочери семья Пугачева и Арбакаса распалась, что не сломала восходящую звезду эстрады, на руках которой осталась маленькая дочка. В 1977 году Алла Пугачева второй раз вышла замуж за кинорежиссера Александра Стефановича, брак с которым также просуществовал 4 года. Причиной развода супругов стала полная отдача Примадонны музыкальной карьере, в которой не нашлось места для личной жизни. В 1985 году Алла Борисовна открыла сердце новому избраннику. Им стал Евгений Болдин, который стал продюсером певицы на следующие 8 лет. Развод с Болдиным у Пугачевой произошел из-за романа с Владимиром Кузьминым, который на тот момент был ее партнером по сцене. В период замужества Пугачевой с Евгением Болдиным по-прежнему лежит тяжелым камнем на душе певицы. Известно, что в третьем браке Примадонна получила шанс второй раз стать мамой, но решила прервать беременность в пользу бьющей ключом карьеры. Это решение стало судьбоносным для артистки, она потеряла возможность иметь детей, чем укоряет себя. В 1994 году королева эстрады выпускает хит «Любовь», похожая на сон, и посвящает ее Филиппу Киркорову, который на тот момент считался главным фаворитом артистки. Новая любовная глава личной жизни Пугачевой берет свое начало 15 марта 1994 года, тогда между 28-летним поп-королем российской эстрады и 45-летней примадонной был заключен брак, который зарегистрировал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Несмотря ни на что, счастливый союз Пугачева и Киркорова прожил более 10 лет, после чего стали появляться слухи о разводе звездной пары. В 2005 году артисты официально развелись без афиширования истинных причин расставания. 23 декабря 2011 года Алла Пугачева вышла замуж за популярного юмориста Максима Галкина, с которым познакомилась в 2000 году. Пугачева призналась, что романтические отношения Галкиным у нее начались еще в 2001 году а с 2005 года они жили гражданским браком, который решили узаконить только спустя 10 лет после встречи. История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкиной в настоящее время обсуждается среди поклонников артистов, многие из которых уверены, что юморист стал очередным проектом королевы российской эстрады. Тем не менее, это не мешает супругам любить друг друга. По уверению друзей Примадонны, с Максимом Алла Борисовна впервые почувствовала себя настоящей женщиной, а не только звездой эстрады. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, звездные супруги стали близкими людьми, у которых много общего. Максим Галкин стал первым супругом Малы Борисовны, который пригласил ее жить в собственный дом. Пара свела уютное семейное гнездышко в загородном замке в деревне Грязь на Истринском водохранилище, которое отстроил юморист. 18 сентября 2013 года в семье Галкина и Пугачевой произошло громкое событие, у звездной пары родились двойняшки Гарри и Елизавета. По признанию Аллы Борисовны, малышей выносила суррогатная мать, однако в их жилах течет кровь Аллы и Максима. Певица еще за 12 лет до знаменательного события позаботилась о будущем потомстве и прошла процедуру по заморозке яйцеклеток, на случай если у нее так и не получится самостоятельно выносить ребенка.